Полы, Николай Иванович Золотухин Царство ему небесное Ночи помянутый вот Великий, я считаю Птицевод и кроликовод, Неугомонный Который много чего у него значит, я, я много чего почерпну у него И вот просто поисковики Кто не знает, забейте Золотухин Николай Иванович Посмотрите видео Из его хозяйства На канале Фермер.ру Алексей Евгеньевич, он и однократно был у него, снимал, и по птице у него, то есть, он, конечно же, птицевод вообще от бога был, и по птице, и по кроликам, кроликам так он, ну, ну клетки, вот самое-то главное, вот эти вот полы, то есть, однозначно, вот эту всю идею, вот с такими наклонными полами и сеткой в конце, это Николай Иванович Золотухин, а там, правда, по-другому было потом устроено навозоудаление, но это не суть важно сама по себе идея наклонного плоского пола, вот, и с сеткой в конце, это однозначно, вот это, по крайней мере, я узнал от Николая Ивановича, да, с его клеток, и трансформировал это уже в свои клетки, за что, конечно же, ему огромная благодарность и память вечная, и в книгах, значит, в своих книгах, инструкциях по строительству мини-ферм, вот таких, кто не в курсе, да, то есть эти книги можно приобрести у меня на сайте macroll.ru, вот ту рассылочку вот здесь посмотрите, да, вот, и в этих книгах, я, конечно же, во всех этих книгах в обязательном порядке, вот, есть еще раз, вот, закрепил, видите, он между делом делает свое дело, вот, а эти так молчат, вот, я, конечно же, указываю всегда Николая Ивановича, вот, как это Среди тех людей, чьи идеи использованы вообще в строительстве, в изобретении и в конструкции вот этой минифермы Макляк 6. Там на сегодняшний день уже достаточно много имен, потому что мы же продолжаем работать, да? То есть, конечно, же, там первый из всех это вот Игорь Николаевич Михайлов вот со своими клетками акра, потому что я в свое время начинал с них с миакро, с этой технологией. Потом уже я понял, что вот тут я их я переделал, значит, доделывал, переделывал, усовершенствовал. И потом понял, что ну, надо вот как-то вообще другую конструкцию. И вот, вот эта конструкция, компоновка вот этой вот. То есть, опять же, Игорь Николаевич, Царство Небесное, память ему великая. Вот мои учителя уже их практически уже нет, они уходят из жизни. Вот, скоро, наверное, и мне. Вот эта конструкция, вот эта вот компоновка, вот такая, вот как сейчас имеется в виду, вот, вот такая вот четыре секции, да, на два этажа. Правда, совершенно с другой системой на удаления, просто компоновка вот такая, вот двухэтажная на четыре секции. Это идея Николая, Алексея Алексеевича Цветкова, тоже Царство Небесное ему уже... Вот один из величайших кролиководов нашего времени, у которого я тоже много чему научился, много чего почерпнул. Вот, к сожалению, его тоже с нами уже нет. Он, опять же, то есть он практикующий кроликовод. То есть в отличие от Николая Ивановича, Николай Иванович он ученый. Вот он, он много чего вообще про животных, про птицы про кроликов, он знает, как их анатомию, биологию, вообще развитие. А Алексей Алексеевич это да, практик. Вот, то есть, у него было длительное время, около 20 лет он держал кроликов. Большая кролиферма, которая кормила его. Он на ней зарабатывал деньги. Он возил мясо, реализовывал его в Москве по ресторанам. Вот, это, это очень серьезно было. Да? Вот, ну, он, он работал по технологии как раз э, МИАКРО. Вот у него было много клеток, а потом вот он сделал свою конструкцию, вот клетки Цветкова, и вот такая вот была компоновка, но совершенно другая, конечно, система навоза удаления, так же, как вот у меня Макляк-1, они там вот, было нечто подобное вот, это потом уже, вот, в Макляк-6 переросло совсем все по-другому, совсем другая конструкция, Макляк-5 уже, Макляк-4 уже другая конструкция пошла. другая система навоза удаления, отказался от речных полов, вот, и так далее, и от сеточных полов, то есть, ну, это целая история, вот, вот, тоже нет уже его с нами, вот, видите, уже вот трех моих учителей, вот, уже нет а, с нами, а, в принципе, вот на этом-то, принципе, учителя-то есть, конечно, еще, ну, не совсем учителя, а, так сказать, я бы сказал, коллеги, да, а, по цеху, а, которые тоже неугомонные и совершенствуют, а, вот, и их идеи они используют, а их используют в клетках, да, вот, это Саша Салов есть такой у нас в Краснодарском крае, это вот кормушки, в основном кормушки, кормовое гнездо, вот это устройство это я у него подглядел еще 10 лет назад вот что поуже его делать и пониже и вот я все еще все еще экспериментируем мы очень плотно экспериментируем с ребятами которые сейчас активно принимают участие в испытаниях новых кормушек, новых маточников новых поилок конечно же их фамилии тоже заносятся в эту книгу в обязательном порядке, так же, как фамилия Салова, Саши, вот. Такой Дмитрий Титаренко, где он сейчас, дай ему Бог здоровья, с Украины, с Харькова. Вот тоже много он вложился в этот, вообще в развитие Академии МакРол, в технологии. вот, и так вот получается, и вот через всю жизнь идем, приходят люди, уходят, э, чем-то другим занимаются, вот я, мое дело-то, что обобщить, э, вот, реализовать, испытать и с людьми поделиться, вот, чем я, в общем-то, сейчас и занимаюсь с удовольствием. И я очень рад, что у меня сейчас тоже достаточно много учеников, последователей, и в России и в ближнем, и в дальнем зарубежье. Конечно, это не может не радовать. Вот они благодарных, так сказать, кролиководов, которые здесь бывают, пишут благодарности и в личку, и мы созваниваемся, и в наших группах закрытых покроловских. Вот. Видимо, девочки не хотят. Ну, что